Итак, день номер 7, первая неделя тренировок заканчивается, первая неделя нашей программы, это очень здорово, я рад поздравить всех тех, кто успешно дошел до этого дня, У вас не так много, но вы есть, и это здорово. Мы все еще находимся в парке Северная Тушина, на самой его окраине, и сейчас мы пойдем на площадку, которая стоит в самом-самом -сам начале парка, до нее придется немножко идти окольным путем потому что набережная перекрыта вот и придется немножко выйти за границу парка но, но снова туда зайти если... сейчас попробую показать вам, может быть, видно, будет ее за деревьями и да, это была подлодка здесь музей ВМФ можно сходить на бывшую, реально действующую подлодку это очень прикольно, всем рекомендую вот нам туда, видите, где футбольное поле, и там турнички. Это тоже территория парка, но вот набережная перекрыта, там идет реконструкция, поэтому нам придется выйти на дорогу. Но, сейчас, я не знаю, может быть отсюда, да, да, да, вот отсюда видно. Сейчас даже на очень низкокачественном зуме я потом приближу, и вы увидите турнички такие серо-оранжевые. Вон они там стоят. Вот нам туда. Это, наверное, самая крайняя площадка в этом парке с этой стороны. Ну вот мы на площадке, мы были вон там, позади меня на той берегу реки, теперь мы на этой площадке, и что мы видим? Мы видим, что это жалкая халтура, это не полноценная площадка для воркаута, и заниматься на ней может быть даже опасно для вашего здоровья. Почему? Во-первых, столбы. Это не 100 миллиметров, это всего лишь 70. Такие столбы не выдержат большой нагрузки, и они расшатаются и вырваться. Во-вторых, высота, на которой крепятся турники, я не знаю, для кого она сделана, но большинство людей это будет очень и очень высоко. Даже просто запрыгнуть и попотягиваться, не говоря уже о том, чтобы делать какие-то элементы. Ну, крепления, хомуты стандартные, хотя уже потрескались все. Я просто первый раз на этой площадке, поэтому говорю о том, что вижу. Полстые вот что радует, это да, это вот такая толщина на брусьях, она больше, чем на стандартных площадках, и это здорово, потому что так удобнее заниматься, удобнее вдавливать рукой, и можно больше сделать, больше, чем на мышцы. Ну, покосившийся турник, да, как иллюстрация того, о чем я говорю, ладно, пора приступать к 100-дневке. Итак, сегодня седьмой день. Сегодня седьмой день, день растяжки, тренировки гибкости. И это очень важный момент, о котором вы поймете, даже когда посмотрите видео Натали, потому что многие уже посмотрели, сказали, а нет ли чего-нибудь для начинающих. То, что показывает Натали в своем видео, это и есть для начинающих. То есть никто не говорит, что вы сразу сможете повторить полностью за ней в той же амплитуде, в которой она делает. Но делать эти упражнения и пытаться постепенно-постепенно увеличить свою гибкость, это именно то, что вам нужно. Собственно, у меня тоже гибкость далеко не самая замечательная, и я буду тренироваться по этому видео с Натали, тянуться, тянуть основные мышцы. Мы также дополнили инфопост информации от Олега э, про то, как именно нужно растягиваться там, по времени. И... Вот, пара полезных советов в конце инфопоста есть, поэтому посмотрите их. Ну, а саму мою растяжку вы не увидите, потому что на улице в такую погоду не стоит растягиваться. Не надо, не надо портить свое здоровье в погоде за результатом. Вот. По правилам нашего канала все видео выходят и записываются только на улице. Собственно, поэтому и заставили на улице в Питере заниматься, хотя было не то чтобы очень жарко, но мы ее одели тепло. Вот, поэтому сегодня затяжки не будет, но я предлагаю вам 4 видео. 4 видео. Во-первых, видео со вчерашнего дня, которое многие жалуются, опять же, что не проигрывается. Не проигрывается оно потому, что YouTube заблокировал его из авторских прав на музыку. Ну, там очень крутой трек. Поэтому мой совет, просто возьмите и скачайте его. Есть много разных сервисов, например, ru.savefrom.net, кажется, так называется, по-русски которой можно скачать видео с YouTube. И это видео вы тоже сможете скачать и посмотреть все дом послушать прикольную музыку, посмотреть, как я делал круги и еще делал небольшую тренировочку на грудные и на руки. Вот это видео здесь. Дальше. Видео по растяжке от Натали будет здесь. Посмотреть обязательно обучалку по заднему весу от Сани, как научиться держать ласточку за 4 недели. Ну вот здесь внизу я размещаю видео, которое будет интересно именно тебе. Я надеюсь, что я угадал с выбором.